сегодня еще один день тестов хотел проверить запустится ли ракета игла при помощи аккумулятора 18650 стрелять буду в низину потому что там болотистая местность и трава мокрая чтобы ничего не загорелось.